Драма, в которой судьбы героев поставлены на карту. «Пиковая дама». 19 апреля на сцене Большого театра Беларуси. В главных партиях звезды мировой оперы. Михаил Векуа и Олеся Петрова.